всем привет дорогие друзья сегодня воскресенье 20 мая и как вы думаете где мы мы на дым -чае. не спрашивайте меня сколько температура воздуха вала не больше потому что очень жарко И сегодня мы приехали на Дымчай, чай бияс сарай пикник посмотрите какая здесь красота все вам покажу расскажу поэтому оставайтесь с нами я думаю что вам тоже будет интересно Друзья, как я уже говорила, мы находимся на пикнике, на дельчайе, который называется Беяс Сарай. И сейчас я вам расскажу и покажу, какие же здесь есть цены. Быстренько пройдемся по меню. Вот смотрите, здесь у них есть и супы, и салаты, и холодные закуски. Кстати, цены достаточно приемлемые. Обычные цены, недорогие, на закуски, например, 10-12 лир. Есть у них также... Из, прямо из печки, 28 лир, 26 лир, спагетти, э, гриле, пиде. Я думаю, что их можно брать на заказ. Также есть э, какие-то особые блюда из курицы, ну, в общем, куриные блюда. Кто очень любит рыбу, что самое главное, у них здесь есть рыба. Очень много видов рыбы, кальмарные кольца. Есть также, посмотрим сейчас креветки. В общем, большое наличие блюд из рыбы. И, конечно же, сладости, напитки, соки. Есть также алкогольные напитки, горячие напитки. Ну, например, кола стоит 5 лир, чай 2 лиры. В общем, цены очень хорошие, приемлемые. Нам здесь очень нравится Здесь всегда тихо, спокойно Поэтому вы тоже можете, конечно же, сюда приезжать Мы заказали завтрак Сейчас посмотрим, каким образом выглядит здесь завтрак Сначала ребята несут нам чай и воду Видите, кетчуп, майонез Ко всем нашим блюдам Сейчас будем пробовать Вкусный у них чай или нет вам делает прямом, прямой эфир на нашем фейсбуке и нам постепенно начинают накрывать стол вот такой вот у нас шикарный завтрак тут и грибочки и пиши, пиши просто вкуснятина картошечка сыр оливки мед арбуз ну и, конечно же, турецкий чай. Оказывается, нам еще несут что-то. Сейчас посмотрим, что же они еще принесли. А, конечно же, яичница, куда без яичницы, и грибочки с сыром, самая вкуснятина, что это, он картошка, и картошечка. Просто шикарный стол, друзья, сейчас будем все кушать и пробовать. Самое мое любимое из этого всего, это, конечно же, вот эти вот грибочки, потом яичница и вот эти вот грибы я попробовала, друзья, это просто, просто обалдеть. А, а пиши больше нету? Пиши биттима, Айхан. не И вот эти вот булочки, которые, видите, Айхан уже все подточил. Ну и, конечно же, огурчики, помидорчики, картошечка еще вот такая. Друзья, просто супер, супер. Обязательно сюда приезжайте. Вам очень понравится. Дорогие друзья, вот так вот мы вкусно покушали на дымчае вот такого... Вот... Красивые беседки. Ну а сейчас идем исследовать uh, Сарай пикник и показывать вам, что же здесь есть интересного. Здесь можно кататься с горок, купаться в горной реке, а также можно ловить рыбу. Давайте пойдем и посмотрим все это вместе. Merhaba, Görmüş olduğunuz gibi sallanan çağırlıklarımız var. Söyün üzerinde. yüz alanlarımız mevcut. Bu şekilde yine bu taraflarda atlama yerlerimiz ve oturma yerlerimiz dinlenme yerlerimiz mevcuttur. Ee, balık tutmak için holtumuz var. Ee, balık tutabiliriz. Ee, doğum günü ve özel günlerde ee, rezervasyon var. Tesizimiz 2000 kbf kişiliğe aittir. Ee, 15 yıldır Açık, teksiz, renklendim. 11 yıldır burada çalışıyorum ve memnunum. Herhangi bir hiçbir şikayet müşterilerimizden memnunetsizlik almadık. Giren müşterilerimiz hepsi memnun. Sizleri bekleriz. Görmüş olduğunuz gibi burada alabalık salıyoruz. Foltayla tutturuyoruz bu şekilde. Ransunatımız evet. şişkağıtlı, şömoneli ve klima ısıtmalıdır. Kışın kış, değil mi? Evet, yaz kış açıktır. Ransunatımız. Как рассказал Урбей, вот эти вот беседки используют летом, а зимой используют вот это вот здание. Этот пикник открыт и зимой и летом. Вот в этом здании вы можете находиться, сидеть у камина, вкусную еду кушать вот в этом здании зимой, а в беседках, конечно же, летом, потому что летом в здании жарко. И вот здесь вот у них есть... Бассейн, где можно ловить рыбу. Балут, да? А, Давайте посмотрим. Он говорит, что у них есть рыба. Ее можно ловить. И здесь же ее готовят. Посмотрим. А -а -а. Есть маленькая рыба, есть большая рыба. О, не когда ты злой бьюёшь, бубавик? А что вы говорите? Учай, не бьюёшь. Учай. Эта рыба растет. через три месяца она вырастет. Очень здесь красиво, конечно, уютно. Вот надо чё, бизельно давайте посмотрим еще вот эту вот беседку которая деревянная деревянные вот эти беседки видите они такие железные а вот эти беседки очень красивые такие интересные деревянные Как бы сказал здесь вместимость 2000 человек работают они и зимой и летом а, видите, какой здесь вход? Здесь вход в... с воды. Я, кстати, хочу попробовать попробовать воду. Встретила здесь русских из Красноярска. Они они купаются, представляете? Но я еще не купалась. А, бурдаюзель все, видно? Вот такая вот Здесь красивая деревянная беседка. Атлома отсюда можно прыгать в воду. И глубина evet, 4,5 метра, да? метра. Здесь глубина воды. И вот такой вот. И отсюда открывается на Бия сарай, пикник. Сидь, бурда, он лет? 11 лет ha, Он 11 А, он работает здесь 11 лет. Насу. Очень красиво. Еда, еда, еда. Еда, еда, Var var. Başlıyor, 50 hı hı. Evden, otelden, Alıp, друзья у них еще есть сервис сервис от, от 5 до 50 человек забирают вас привозят и увозят Контакты на этот пикник я оставлю в описании к этому видео, поэтому задавайте вопросы, спрашивайте, пишите. Очень здесь работают классные ребята. Сейчас мы пришли смотреть большую рыбу. Буханги балык? Алла Видите? Это алла балык. бурдан он Ее, Чая İster evine veya isterse burada temizliyoruz, pişiriyoruz, masaya servis yapıyoruz. Bu şekilde bir şeyimiz var. İster evet. olsa kendisi getirir veya bizden temin ederiz. Her ikisi de mevcut zaten. Bu şekilde ee, ızgarada veya yağda veya fırında nasıl istersen bu şekilde tam akıllı olarak evet. yapıyoruz. Вот так вот выглядит ресторан в здании. Сейчас его, конечно же, не используют. Смотрите, здесь есть камины. И используют этот ресторан, это помещение используют зимой. Ой, представьте, как здесь классно посидеть у каминчика. Супер! И вот такой вот вид открывается отсюда на весь бияс Есть еще вот такая вот Детская комната, что-то вроде детского парка, где детишки могут поиграть. Небольшие горки и вот такая вот большая горка и качель. Кто любил в детстве качаться на качелях, пишите в комментариях. Вот такая вот здесь красота, друзья. Мостик. И еще здесь есть, ну, как они называют, аквапарк. Но ну, вот такая вот горка, с которой вы можете скатываться прям в речку. Вот там сидят внизу русские ребята. Они уже купаются и загорают, говорят, что тепло. İzlediğiniz 10 numara. En bir sıkıntı ve önemli bir şey. Altyazı M.K. Biz de Yine bekleriz. Sağ olun. А вот так вот в Турции моют машины. Супер! Bence paçalarını biraz kaldır. Come on, Jude. Я с мы встретились неожиданно с Екатериной. Да, Они тоже хотели вчера на встречу прийти с подписчиками, но не получилось. Но зато здесь встретились. Да. очень приятное встреча. Женя. Я второй в Алании, второй мой раз. Никуда больше не ездили. Первый mm -hmm. раз были с мужем, решили вывести сюда ребенка. Mm -hmm. Сейчас вот хотим посетить да, Пещеру, да да зайти в да, Екатеринбург. Да, да. Да. Были мы с мужем в пещере, там, наш, пляж Клеопатра. Ну, опять же, собираемся туда уже с ребенком. Куда мы еще хотим? На Канадку. Ну, на Канадку обязательно, наверное. Да. Да. Да, да, да, ну, да. ну, вот на парк, который вы недавно Анатолий, убрали, так, тоже, тоже туда, Ну, туда едьте ближе к вечеру. Мы так и Вот мы хотим. А какое автобусто туда уходит? Под тем видео есть... Э, ссылка, а да, я ходи... вот что-то у меня не а, показала. Вообще. Что будет, э, Откуда идёт? Из центра магазин дефакто. Л.С. Вайкики. Приходите на другую сторону, дефакто. всем привет. <с> Вайкики. Знает. Всем привет. из всех привет. На всех привет. На всех привет. На всех Вот такую рыбку мы поймали. Вот так вот классно мы провели время, друзья, на пикнике Биас Сарай встретили наших подписчиков тоже здесь. Очень нам здесь нравится, поэтому вы тоже приезжайте спокойно, красиво, классный сервис, вкусная еда, самое главное, очень хорошие цены. Ну, в общем супер поэтому вы тоже приезжайте а сейчас мы отправляемся в еще одно интересное место где мало кто был и об этом месте вы узнаете из следующего видео поэтому подписывайтесь на канал комментируйте в общем делайте что хотите а на сегодня мы с вами прощаемся всем всего хорошего Пока, пока, пока, -пока. пока, -пока.